В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета прошла лекция для студентов от делегации Сколковского института науки и технологий. Ректор Сколтеха Александр Кулешов рассказал о создании и развитии института. Сколковский институт науки и технологий был создан в 2011 году. Появилась идея сделать университет нового типа. Но отчасти это лукавство. Сейчас объясню почему. Есть такая модная фишка, которая называется